финансовая пирамида mm, ну нет начнем с того что такое пирамида Это ситуация в котором твой заработок зависит напрямую от заработка других людей которые стоят ниже то есть на практике есть олег чтобы заработать ему нужно пригласить еще пять людей а этим пяти людям нужно пригласить еще больше людей и так по кругу как действует май ты рекомендуешь продукты и услуги, и получаешь провизию от продажи. Вернемся к Олегу. Наш герой любит бегать. Он присоединился к спортивному клубу и рекомендует кроссовки своему другу, который купил сам месяц назад. Когда друг Олега решается купить эти кроссовки, то Олег получает провизию от продажи. Точка. Целый процесс закончен. Так что в Малит нет никакой структуры, приглашения участников в ожидании, что кто-то заплатит. Пирамида разрушена.